thousand people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. Revolution. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small grave. Вы все все равно скоро сдохнете.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 Рад тебя видеть, дружище. Возьми из арсенала винтовку. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, шоу. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра.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 Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть.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 Позицию. Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Ладно, соп, достаточно! Ты прошел испытание! Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице, или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно.